Добрый день! Мы с вами на канале ТОП САД и сегодня продолжаем обзор голубики. Высокорослая голубика Тора. Сейчас очень голубика стала популярна в Подмосковье и она получает замечательные отзывы у дачников. Тора это канадский сорт высотой до 2 метров с мощными побегами. Плоды сизо-сиреневого оттенка, округлой формы. Диаметр ягод до 20 мм Плоды собраны в крупные кисти Не осыпаются при созревании Плодоношение начинается с начала августа до середины сентября Но Видите, вот июль Уже конец, конец июль. Так, У нас уже ягодки многие поспели Высокоурожайная голубика Отличного вкуса И что характерно Что практически равномерное созревание ягод да. Вот видите, то есть много ягод Сразу у кисти все. одно время да? Но не все одним чоком Ну что, очень советуем этот сорт Прекрасно растет в Подмосковье да, он высоты полтора метра, наш куст Видите как, ну, у нас не один Вы сами понимаете, что мы как хорошие хозяева Есть в разных корзинах, поэтому Различные сорта, но нам больше все-таки На высокорослые нравится. И большие, и крупнее, и ухаживать удобнее Поэтому река, река Тора. Реки... это тора. А, тора. пардон, тора. Это хороший куст, хороший сорт. Рекомендую вам, применять его, используйте клонирование, зеленое черенкование. Не забывайте, один куст купили и всю жизнь. На каждого члена семьи должно быть 10 кустов, чтобы у вас была полноценная ягода. И чтобы вы могли покушать волей. Имейте в виду, что голубика это 120% зрения. А про... Если... Если понадобятся что. сарцы, обращайтесь, мы ну, можем помочь. Ну ищите в другом месте. Ну, главное, чтобы вы видели достойных, достойные и всегда могли обменять, если у вас попался разносорчийся. Подписывайтесь на канал Сад, Река и Пека. Тора". И Тора. Да нет, и, и Шантаклер и многие другие сорта сегодняшней селекции. Отличные сорта голубики. Это не мелкая... Такая еле видимая по на колодке, наоборот, как кус сирени. Вин, наподобие винограда на самом деле, вы, вы знаете, вещь, честно говоря, потрясают нам все больше и больше кажется, что даже виноград не такой обставляет у нас уже больше интерес, как а, голубика. Топ-сад а, Тора всегда готовы. Встречи к новым технологиям. Удачи на даче вместе с голубикой Торов. придачу.